Всем снова здрасте, это снова вы, это снова я, и сегодня мы снова в апрельском лесу. Будем искать ответ на вопрос, что в лесу удобнее, складень или фикс. За фиксов сегодня воюет Sentence модель 131M, за сторону фолдеров воюет Apostate модель 1113, оба производителя компании Steelville. Ну и начнем процесс тестирования с того, что мы все здравые люди и понимаем, что кроме как на кармане, клипсе фолдера делать больше нечего негде. А Sentence я по своему личному убеждению засовываю горизонтально за спину на ножную из Кайдекса. Сейчас очень важно, чтобы горячие головы поняли, что я не сравниваю два этих ножа. Это два разных ножа, пусть и одного производителя. Тем не менее, это очень сильно ломовитый фикс. Это вполне себе интеллигентный складни на подшипниках. Сравнивать их, придумывая для них одинаковые задачи, и потом сказать, что этот, наверное, круче, а этот что-то какой-то за свои бабки фуфло, ну, это полный бред. То, как ножи ведут себя по профильным и запредельным задачам, давным-давно уже отснято, и вы можете это посмотреть. Sentence не так давно пережил запредельный тест, а Pastate помогал мне при разделке барана и в дальнейшем при подготовке к новогодним праздникам. Так что задача сейчас это по однотипным задачам составить представление о том, что же все-таки реально удобнее в лесу, складен или фикс. Ни в коем случае не сравнить эти два разных ножа. Но опять же апеллирую к здравому смыслу. Валить вековые деревья и делать дырки в толстенном ветровале нет никакого смысла при помощи ножа давайте сразу поймем что для этого нужны другие инструменты так первое что нужно сделать оказавшись в зимнем лесу постараться согреться давайте с этого и начнем первым делом очистим небольшую площадку от излишнего снега который не требует применения лопатки соберем немного толстого хвороста для того чтобы сделать подложку На логичный вопрос, а почему я этого не делал ножом, опять же, возвращаю вас к адекватности. Ну нахера, если они руками легко ломаются. Выкладываем подложку, чтобы снег не мешал работать дню. Далеко не обязательно, просто для того, чтобы было комфортно разжигать, сухая кора станет еще одним элементом нашей подложки. Лес у нас хвойный, берез рядом нет, конечно бы использовал бересту, так придется ограничиваться смолкой. Вот это уже работа для ножа. Вот это вот наработал фикс. Легко, приятно, как еще может хороший нож работать. Следующая постель. А вот этого улов апостейта тоже никаких проблем. Лес хоть и хвойный, а листики сухие имеются. Собираем накопленную смолку вот в такие вот брикетики. Теперь задача надыбать маленький хворост. В хвойном лесу с этим никаких проблем. После многочисленных неудачных попыток развести эту хрень на сырых листьях, при помощи ножа находим курящего грибника, отбирая у него зажигалку и сигареты, и с подветренной стороны подпаливаем часть пачки. Вы, конечно, спросите меня, у грибника тоже нож, как же у него отобрать зажигалку и сигареты? Ребят, навыки ножевого боя даже в лесу могут пригодиться неровен сейчас. Грибников всегда в лесу много, а при виде ножа они становятся очень отзывчивыми и могут даже подогреть тебя консервами. Так что давайте примем эту пищу богов. Работает сначала фикс. Ну прелесть же. Никаких проблем с открыванием подобного рода баночек, естественно, у фикса не возникает. Вторая. Только в автомате. Еще один пациент. Я уже неоднократно говорил, хороший охотник лося Викториноксом разделает. Поэтому нет никакой принципиальной разницы открывать консервы фиксом или складнем. Говорила мама Не послушал Лучше Говорила мама не ешь с ножа. Будешь живым! Не послушал я ее! Тогда ожаю! Лучше жил. Уж простите, что я так аппетитно уплетаю. Когда нож заменяет ложку. В формате данных двух ножей тоже нет ни малейшей разницы. Прикиньте, на этом на сегодня все. Ну, кроме того, что из меня очень хуёвый лесной выживальщик, можно сделать следующий вывод. Для каждой задачи существуют свои инструменты. Идете в лес валить его. Так берите с собой пилы и топоры. Ножи должны резать. Даже батонить ими не надо. Все мы знаем, на что они способны в соответствии со своей ценовой категорией. Да, базара 0 есть выводы, которые объективно и не требуют похода в лес для того, чтобы их проверить. Они достаточно очевидны. Ножи с фиксированным клинком всегда будут надежнее складней, но что может быть надежнее рельсы из металла. Фиксы всегда будут удобнее, потому что в быту они незаменимы ввиду своих малых габаритов. Много, конечно, зависит от крепления ножа на обмундировании, но фиксом, который торчит в ножнах на поясе или где-либо еще, вы всегда сохраняете шанс обо что-то зацепиться, демаскироваться, привлечь зверя и все остальное. Когда складень в кармане, он не потеряется и он никогда не выпадет. Выбирайте ножи для решения своих задач в соответствии с вашими задачами. На этом на сегодня все. Счастливо! Кинжал хорош для того, у кого он есть плохо тому кого не окажется в нужное время. Сертификат, что выше держу нос, только сердцем бегах. Люто хочется весны, слепо на краю осознанные сны. Флэшбэк и дежавю тут, ногу сломит черт и даже астарот. Все так же прыг, скок, с островка на островок, на и пит-стоп. А дальше остановок не видать, пока нам ног не сломит вражий к столом Вот так мы и живем, и так мы и умрем. Удобрим эту гору, собой состав ее углем.